Так, Итак, сегодня тема эфира «Нет второго шанса для первого впечатления». Или, как это называется, э, что такое метасообщение и как это считывается нашими э, людьми, которые окружают нас. Если вы женщина, которая... Э, Хотите определенных целей достичь, то в вашем случае важно понимать, кто вы. Сегодня будем говорить про идентичность женщины королевы и идентичность женщины служанки. Я уже более 11 лет занимаюсь онлайн и как психолог, психотерапевт, тренер личностного развития. Изучила все направления, здоровье, деньги, отношения, применила это на себе. И, конечно же, я только после этого, когда что-то применила на себе, и у меня получились результаты, или у моих уже учеников тем более, тогда это я показываю, как это работает. Не просто даю историю, не просто даю психологию, как это написано в книжках. Потому что... Так мы устроены, что у нас э, все очень просто на самом деле в нашем мозге, в нашем теле, но мы часто не понимаем, как это работает. Поэтому сегодня поговорим про э, вот это мета-сообщение женщины-королевы, служанки. У меня даже программа такая есть «Служанки в королеву». Сегодня также будем говорить про сайты знакомств, почему многие женщины не получают реальных результатов, э, учитывая, что много там ну как бы неадекватных мужчин как они пишут да как я это когда-то понимала и боялась потому что действительно много людей которые чего-то хотят но они четко исследуют свои цели а женщина не понимает чего хочет мужчина как он воспринимает женщину она соответственно ведет себя так как умеет не понимая психологию мужчины спасибо большое за ваши сердечки так вот, что такое мета-сообщение? Смотрите, мы с вами являемся набором тех привычек, тех установок, тех знаний, которые нам дали. И вот все это заложено у нас. И как мы это выдаем, как мы себя ведём, так нас и считывают. Понимает кто-то в этом, не понимает. Кто-то в этом разбирается, это использует. Кто-то интуитивно понимает, что женщина, например, которая на в аватарке, об, об, облез, облепилась детьми и внуками, прижалась к какому-то дереву, стоит с пошарпанной сумкой, вы выставлены там груди или там ноги. То есть это считывается сразу, что ты не женщина, которая уважает себя. И это считывается, что... Если ты хочешь достойного мужчину, если мы сейчас говорим про отношения, которые хотим мы выстроить, потому что многие из нас не понимали этого раньше, как и я, например, не понимала, поэтому из того, что, понимаете, когда мы не управляем своей жизнью, не понимаем, что кого мы хотим, чего мы хотим, то с нами жизнь случается. И потом мы наступаем на грабли, получаем по голове, получаем боль, получаем обиды, не делаем, не делаем выводы и не идем дальше, и продолжаем терпеть, быть терпилами и так далее. Поэтому кто из вас э, хотел бы построить новые отношения, кто из вас в поиске хотел бы, чтобы в жизни вашей случился человек, встретился человек, который будет о вас заботиться, который будет вас любить и так далее. Напишите, пожалуйста, единички: кто уже замужем, поставьте двоечки, и тогда я буду понимать, ну как мне с вами дальше общаться. Так вот, учитывая, что вы спасибо большое. Кстати, спасибо за комплименты. Не бойтесь делать комплименты. Про цвет хотела сказать позже, но раз вы написали, то отвечу: Значит, розовый цвет. Синий цвет, зеленый цвет, яркие цвета будут модны в этом году особенно. То есть прошлый год был там синий, зеленый сочетание, да, в этом году будет особенно модный. Особенно, учитывая такую мрачную обстановку в мире, с войной связано, с горем и так далее, то э, цвета будут вот, вот такого плана. Розовый цвет я полюбила э, с учетом того, что как психолог понимаю, разбираюсь в цветах. Раньше я любила серые цвета, черные цвета, такая строгая была, такая была вся в себя такая деловая. Но потом, когда стала глубже заниматься психологией, понимаю, что обозначает каждый цвет. Поэтому сейчас больше люблю цвета жизнеутверждающие. И люблю желтый, люблю зеленый, люблю красный, люблю розовый, люблю синий, особенно бирюзовый, синий. Эти цвета для меня просто являются вау, поднимают это настроение. Так вот, в этом году... Специально сейчас одела, вот спасибо вам большое, одела вот розовую, розовую и синюю вот этот пижачок, потому что это сочетание сегодня прям, ну, запомните, я сейчас нашла Елену Шадрину, нашу украинскую девушку, красивую, умную женщину, дизайнера, потом дам ссылочку на нее, кому интересно. Она дизайнер, она помогает женщине, женщинам создать стиль. Я тогда готовилась к своим программам и служанкам королеву, я ведь из Советского Союза, я много чего тоже не знала и комплексовала и так далее. Поэтому я училась, исследовала и потом только давала людям. Так вот, я изучала разных дизайнеров, разные направления, какие должны быть стили, как должна выглядеть женщина в свои годы, как подчеркнуть красоту, как подчеркнуть особенностей там рук, шеи, если, допустим, тело полненькое, пока вы там работаете над телом, да? И я очень много подчеркнула и давала большие... На YouTube-канале, кстати, зайдите в шапку профиля или здесь под, этой, под этим видео будет ссылочка. На YouTube-канале у, у меня много есть видео, да, и в Facebook, и в Instagram. Если полистать ленту, то найдете найдете материалы про стиль, про потому что там раньше я делала запуски, в да, тему «И служанки в королеву», как на за 30 дней найти за... на сайте знакомств своего мужчину. И это в принципе реально, если ты знаешь, как правильно себя подать, как правильно себя представить, как правильно одеться, как правильно переписываться, как разбираться в тех мужчинах, которого ты хочешь выбрать, это понимание психологии и так далее. Вот, поэтому если будет, если наберется группа, то я приглашу вас и тоже вам с вами поработаю, чтобы вы на сайтах знакомств, на хороших сайтах знакомств нашли своего человека, грамотно выбрали своего мужчину. Поэтому кто поставил единички, кто в поисках своего, кто хотел бы найти своего человека, кто в поисках мужчины, поставьте единичку, кто замужем, поставьте двоечку. Но в любом случае и те, и другие и единички, и двоечки для вас это будет полезно. Но когда я буду знать, что вы хотели бы найти своего мужчину, свою, свою жизнь построить, то поставьте единичку. то уже замужем, поставьте двоечку. Так вот, смотрите, нет второго шанса для первого впечатления. Есть такое… Спасибо большое. Угу. Есть такое выражение «нет второго шанса для первого впечатления». Я очень хорошо запомнила это выражение, когда училась в Немецкой академии про и экономики в Ганновере. У нас каждый божий день мы в течение минуты говорили, кто я, кому я, для кого я, чем я помогаю и какой результат люди получат. Надо было вложиться в одну минуту. Для меня это был, я вам скажу, ну такой вау-эффект, потому что я до этого не знала, я не умела как правильно себя представить. И сейчас, когда вот пришло время риосов, время коротких таких каких-то материалов, где специалисты грамотно себя показывают, кто они, кому они, что они. Люди сегодня устали от большого количества информации, им нужно коротко, по, по сути, да. Так вот, нет второго шанса для первого впечатления, это когда люди вас видят, в чем вы одеты, в от того, кто вы. Если вы... Ищите себе человека на сайтах знакомств или вы в соцсетях сидите. Ваша задача оформить так свой, свой, свой аватар, чтобы это видно было, что это женщина достойная. Потому что если вы стоите спиной, вы в купальнике, вы показываете то, то сиськи, то груди, то еще что-то, вы кричите, ну да, возьмите в конце концов меня уже это. То есть, понимаете, вы кричите только телом. А для женщины важно, которая хочет выйти замуж, быть достойным выглядеть, даже если она э, и там, показывает какие-то принадья свои, то должно быть очень достойно. И вот возраст не имеет значения. На самом деле никого не слушайте, когда говорят, когда говорят что уже там за 50, за 60 трудно найти. Ничего подобного. Я эту тему исследую уже многие годы. Провожу эти тренинги, сама через себя проверяю, как это работает. Я вам скажу, работает аж бегом. Потому что людей много, миллиарды людей сидят в одиночестве. Кто-то потерял своего человека, кто-то не успел жениться. Кто-то разошелся и уже долгие годы один. Кто-то ушел на пенсию, я про мужчин говорю. И они устали от одиночества, им нужна женщина, которая будет ему давать вот эту радость, которой ему так не хватает. В последнее время я уже не хотела война, болезни, какой мужчина. Но ты же сказала, если вы еще женщина, и это мне достало Хочу мужского общения. Конечно. И вот сейчас, когда я сейчас сама в Англии нахожусь, то тот же сайт Match.com, один из самых лучших сайтов, я еще на нем обучала женщин, когда еще войны не было, когда проводила разные тренинги по всем, по всем городам, по всем по разным странам ездила и потом уже более детально ну, раскрывала женщин, их глюки, их комплексы, их служанские вот эти вещи. Так вот, сегодня также еще будет, почему уверен, почему женщина, которая успешна в бизнесе, притягивает Альфонсов. Тоже об этом сегодня скажу. Так вот, проводила вот всякие тренинги, раскрывала женскую сущность, убирала вот эти боли, обиды, вот эту жертву, а потом же на сайте знакомств учила, как грамотно зайти, что написать о себе, как писать, как, как выбирать, по чем определять мужчин. Так вот, в связи с этим очень много материала перелопатила, обучалась у многих специалистов, которые сделали. Результат и потом делятся. То есть я только, только так работаю. Мне в мои 63 светить какой-то теории ну, просто нет смысла. Да, я никогда этого и не делала, по сути. Только тогда давала в мир, когда сама это применила эти знания на себе или на своих учениках результатами. Вот. Поэтому, когда ваша страничка и вы на этой страничке достойна достойная фотография, вы можете не обязательно делать ее в фотосалоне. Сейчас айфоны. Смартфоны имеют хорошие камеры, и вы можете сделать хорошую, правильную локацию. Обязательно не прислоняйтесь ни к чему, потому что, когда вы прислонились, это где-то вашей низкой энергии. Когда вы за что-то держитесь, когда вы в окружении детей на фотографиях, в окружении там еще кого-то, вы показываете, что вы не являетесь личностью, а что вы служите, что вы зависите от других. Вот я помню, работала с женщиной одной в личном коучинге. У нее она очень красивая, интересная женщина, у нее два брака от двух разных мужей. И у нее был, был муж, который ее. И первый, и второй, которые ее унижали. Шизофреногенные послания. То есть это те, которые говорят. Ну, кому ты нужна, кроме меня? Ты такая вот красивая, но у тебя кривые ноги, а я тебя, тебя все равно люблю, там, ну и долго всего такого. И особенно когда муж берет женщину, мужчина берет женщину с ребенком, а женщина с чувством вины, что надо угождать, и, и вот, а он это чувствует. И тогда второй ребенок рождается, и она виновата, как бы находится между двух, трех огней там, первым сыном, с сыном от первого брака, мужем и, и, и новым вторым ребенком там девочка например вот у меня была женщина и она на фотографии, а еще а у нее был запрос взрослый сын которому за 20 лет она э, никак не могла с ним разъехаться, никак он, она не могла от него отделаться, то есть она жила со взрослым сыном, который манипулировал ею, вил с нее веревки я смотрю на ее фотографию в, в аватарку, она на фотографии со своим сыном. Не, подождите, у нее была фотография ее, а это у сына. Она дала мне ссылку на соцсети сына. Я, я делала диагностику по. Там же, понимаете, о том, о чем человек пишет, какие у нее мысли, что он перепис, о чем он переписывается, кого он постит, перепостит. Каждое слово это мета-сообщение, потому что. Еще раз повторю, метасообщение – это часть вашего, вашей метапрограммы, потому что сюда заложено в, метапрог... в наше тело, в наш мозг, заложено ваше воспитание, полученное с детства, полученное из книжек, что вы считали, где вы живете, ваше рент, все. Поэтому для специалистов, для спецслужб это, это вообще профайлинг, это не надо никуда ходить. Они открывают соцсети, считывают человека, человеческий профайл, смотрят, о чем он пишет, с кем он переписывается, все. Как вы думаете, сейчас находят вот этих которые убивали, насиловали и быстро находят и родных, и близких по соцсетям. Поэтому, как бы вы ни прятались, все равно найдут, если захотят. Но я возвращаюсь к теме, нашей теме. Так вот, она дала мне фотографию, где соцсеть сына, который там все ее пытался упрекнуть, все пытался ее там унизить. И до фотографии у него, он с мамой. То есть фотография кричит о том, что я себя сосу, я от тебя беру, я сам по себе не являюсь личностью, я сам по себе не являюсь, ну, как бы, хозяином своей жизни, ему там уже за 20. Поэтому те из вас, кто на ваших фотографиях на, в соцсетях, вы там прилеплены к детям, к коляскам, я мама, то он там детей. Ну хорошо, но ну, сегодня вы мама, пока ребеночек маленький. Но ты ж не одна ваша роль, только вы мама. Вы же еще жена. Вы же еще специалист какой-то, да? Но вы прежде всего женщина, личность. Поэтому я на первом плане должно быть. Я красивая, сильная фотография, где вы добротно, прилично одеты, где у вас э, не какие-то котики, лютики, собачки. Понимаете? Кто понимает про мета-сообщение, связанное с аватаром? Поставьте, пожалуйста, аватар. То есть, повторюсь еще раз, нет второго шанса для первого впечатления. Особенно сейчас, кто слушает меня, коучи, психологи, специалисты, поставьте, пожалуйста, если вы коуч, психолог, специалист помогающих профессий, там вы занимаетесь МЛМ, там еще чем-то, вы что-то делаете в соцсетях, продаете свои услуги, поставьте, пожалуйста, специалист, чтобы я понимала. И давай вам дам больше материала, если я увижу ваши, ваши написанные слова. Чтобы записи слушать, тоже, пожалуйста, включайтесь и пишите, потому что еще раз напомню, сознание и тело часть один и единая сбалансированной системы. Сознание слышит, а бессознательно, это грубо говоря, тело, условно говоря, не грубо говоря, условно говоря. И когда вы берете ручку и начинаете писать, это часть вашего тела, часть вашего бессознательного, где вы фокусируетесь и пишете. Пишите в чате, пишите в тетрадке, но лучше в чате, потому что этим вы отдаете дань тому человеку, кого слушаете, и в вашей голове лучше простраивается связь, потому что наши отношения с Богом ⁇ это наши отношения друг с другом. Кто-то понял, поставьте троечку в чат. Наши отношения с Богом ⁇ это наши отношения с людьми. Поэтому, когда вы кого-то, повторюсь, осуждаете, Спасибо большое. Поэтому, когда вы кого-то осуждаете, когда вы кого-то хейтите, вы на самом деле зеркалите себя. Значит, у вас этого нет. Вы пытаетесь договориться с собой, у вас не получается. Вы пытаетесь, вас это цепляет. Вы там, ну, тоже сегодня писала там одна женщина из Астрахани на Фейсбуке. Пишет там про НЛП, это придумали американцы. А вот вы тут говорите там это ФСБ Россия, НЛП никто не придумал, кто знает про НЛП, поставьте плюсик, кто впервые слышит, поставьте минус, и погуглите, пожалуйста, кто такой НЛП, кто его придумал, его никто не придумал, НЛП это у нас нера, лингвистическая программирование, думаю, говорю, делаю, понимаете, поэтому, как люди говорят, то они и дают, подают о себе, и вот поэтому мета сообщение и считывают специалисты. Но описали мышление и результаты людей специалисты, математик и психолог. Понимаете? Вот просто взяли и разложили вот эти вот мышления людские. Были долгие исследования. И они потом выдали это в труды. Выдали как это работает. Вот я даю вам практики с водой, там практики разные, там Эриксона. Это же Милтона Эрикса, гипноз, да, вот на самоисцеление и так далее. Это же тоже из НЛП. Но НЛП это у нас, у самих. Мы думаем, говорим и программируем. А специалисты высокого уровня, они это описали, они исследовали и выдали это вот как для стратегии, как это можно применить. Поэтому те, кто проходили нлп специализацию практик, НЛП, мастер НЛП тренер специализация, да, сертификация. Вот к таким специалистам вам нужно идти, но опять же, которые давно практикуют. Потому что NLP можно по-разному применять. Можно применять его негативно, да, как используют спецслужбы, учитывая людские я, о чем они думают, о чем они хотят. А учитывают вот также и ФСБ использует, также другие спецслужбы используют. Так что никто его не придумал, а просто исследовали. Поэтому такая вот умная женщина вот там что-то там написала. Так вот, э, вот, вот таким образом человек тоже светит своей болью, метасообщение посылает, что она хотела бы, может быть, так выступать, как я, но она себе запрещает. Э, у нее нет какого, у нее какой-то внутренний конфликт, ее запрет какой-то от родителей, от социума но такие люди, когда пишут, они светят своим истинным метасообщением и показывают, кто они на самом деле, потому что тот, кто делает что-то, занимается чем-то подобным, он никогда не будет критиковать, потому что он знает, как это, как это непросто, как это, как это, как это, бляха, тяжело думать об этом, говорить об этом, трудиться, это очень тяжелый труд на информационном поле, поэтому метасообщение нет второго шанса о первом впечатлении для женщин перехожу дальше снова сужаюсь к теме нашей чтобы далеко не улетать вот как вы себя позиционируете вот приходит ко мне девушка на консультацию смотрю ее фотографию 41 год молодая худенькая такая все строненькая, все при ней лицо просто жертвы вот лицо жертвы понимаете она служила родителям, она жила ради родителей, родителей умерли. Сейчас она уже не надо им служить, она пробует выйти замуж, надо построить отношения, а ее все используют, потому что она жертва, потому что она привыкла жить для кого-то. У нее на лице прям написано, что она жертва. Поэтому вот это выражение лица тургеневских женщин вот это вот такое серьезное, надо убирать. Потому что эмоциональное состояние. Это то, что тоже считывается. Я вот делаю фотосессии, ну там для, я же работаю в этой сфере, поэтому делаю... я могу там, с пятого раза только оставить фотографию. Бывает, что с первого раза попадает хорошо. Но нужно считывать хорошие, качественные, позитивное эмоциональное состояние. Тогда на вас притягиваются, тогда на вас идут. И если мы сегодня говорим про отношения, то мужчина, когда мы смотрим его на фотографиях, он... Может быть, ну не надо ему там прям в, там какие-то там костюмы. Но если мы говорим про сайт знакомств, если видите мужчин на сайтах знакомств такого всего прям вылезанного с бабочкой такого вот прям в костюме, такого нужно бояться, потому что это манипулятор чаще всего не обязательно, но чаще всего мужчины не заморачиваются по поводу внешнего вида, но на аватарках, если мужчина есть у мужчины нормальная адекватная фотография. Ну, я говорю про соцсети, спасибо большое за ваши сердечки, то можете его рассматривать. Но опять же, смотрите, о чем он пишет, какие у него выражения, кого он перепощивает, кого он, кого он комментирует, чем он живет. То же самое, женщина. Когда мужчине говорю, ты хочешь выбрать женщину в жену, тебе надо спросить, какие она тренинги проходила? Ходила ли она психологом? Решалось его, потому что адекватный человек, он обязательно решает свои вопросы, идет к специалистам. Понимаете? Те, которые просто сидят и ждут, что им на голову упадет, нет, такого не бывает. Я это говорю сейчас открыто и все более активно, и до войны это говорила, и сейчас особенно войну. Жертв, жертв, жертвы вскрылись сейчас. Вскрылись вот с помощью этих срачей в комментариях. Там судят арестовича, там залужные, там они, информации много люди не в состоянии критически мыслить, поэтому э, они вы, вы, выкидывают вот эти все свои мета-сообщения. Поэтому, первое, фотография ваша, если мы возвращаемся к отношениям, должна быть одета, э, причесана, э, причесочка, э, ручки. Потому что мужчина смотрит на том, какая женщина. И если вам там 30-40 молодость, но опять же, если вы стильно одеты, если на вас достойный маникюр, если у вас нет перебора с косметикой, с вот этим там скулы, там сейчас это все надувает, да, сегодня это надо делать, это, это 21 столетие, сегодня это уходовая косметолога, и к ней нужно относиться адекватно и подходить с учетом ваших особенностей, и, конечно же, в себя инвестировать. Но если вы постарше, у вас есть большая вероятность, вот как ни странно выйти замуж. В Европе я раньше думала что это неправда сейчас вот когда я сюда приехала если тот же сайт матчком который на котором я раньше обучала женщин найти, находить на ну, один из лучших сайтов потому что есть сайты помойки а есть сайты где они платные туда приходят люди с конкретными целями есть которые находятся в там для ну, каждый находит кому-то надо какие-то встречи кому-то надо, как они пишут разделить свою жизнь но чаще всего люди, которые уже закончили свою работу, вышли на пенсию, уже у них нет такого количества времени для работы, они себе ищут отраду теплую, нежную, мягкую, приятную женщину. Но когда эта женщина, жертва, понимаете, когда для нее побелить, покрасить, помыть полы и приготовить котлеты, это для нее главная задача, это ваша большая ошибка. Потому что адекватному мужчине, у которого есть деньги, который, особенно говорю про Европу, я это знала всегда. Ну, сейчас вот тут нахожусь, поэтому это тем более ну, реально, более реально отслеживаю. Ему не надо, чтобы ты ему готовила. Ему надо, чтобы ты была ухожена, красива, чтобы ты могла поддержать разговор. Чтобы ты была сексуальна, чтобы ты не, не пыжилась и не выпендривалась насчет секса. Потому что английский учу это сложно. Да, я знаю. Но, опять же, смотрите, если ты интересная женщина, у тебя есть вот это чувство собственного достоинства, то так и пишешь, я только изучаю английский язык. Если у тебя есть терпение, чтобы ты поддерживал меня, пока я буду изучать язык, тогда мы будем встречаться. Если нет, ну, извини. Я так попробовала, это все работает. А дальше вы уже смотрите, выбираете. Выбираете. Но ну, мы сейчас говорим про мета-сообщение, нет второго шанса для первого впечатления. Так, первое впечатление – ваша качественная фотография. Уберите со своих страниц всякую... А то у нас так, если не котики-собачки, так иконы, веночки, вышиванки. Это все хорошо, только должно быть всего этого в меру. У вас должны быть какие-то свои посты, какие-то мысли выписаны. Или даже если вы кого-то перепостили, то это о вас говорит, кто вы. Кто вы. Люди, когда читают, что у вас написано, они сразу понимают, кто вы. Поэтому те из вас, кто специалисты, первое, фотография, второе, кому вы и чем помогаете, конкретно закрываете, какие проблемы у людей и за сколько времени. Это вот если мы говорим уже немножечко про для специалистов. Если вы не специалист, а просто, ну, находитесь там в соцсетях ради интереса, что-то поизучать, там, пошариться, там, и так далее, то помните, что ваша геолокация, ваши интересы, ваши фотографии, они должны быть не только вот такие лоском красивые, там должно быть все, и где вы спортом занимаетесь, и где вы в горах лазите, то есть, ну, как бы... То же самое касается и сайта знакомств. На сайте знакомств, помните, целевое место, где люди знакомятся, это сайт знакомств. Я знаю, что в Европе не принято особенно на улице знакомиться, особенно в Англии. У них это правило плохого тона. У них для этого существуют соответствующие места, сайты. Хочешь не шукаю мужчину, но, надеюсь, шикарно поясни а, а у вас есть... Э, я уже человек. если есть человек, то я не сейчас права. Сейчас для тех, кто замужем, буду говорить про это сообщение э, Так вот. Когда вы э, на, находитесь в том состоянии, что вы жертва, что вы не уважаете себя, что вы живете за счет э, только того, чтобы для кого-то жить, вы считываетесь как жертва. И поэтому умные женщины, поэтому умные женщины, э, те, которые понимают, что как это выглядит, они задумываются об этом. Человеке пока еще влаштовый. Дякую. Поэтому умная женщина, пре, преуспевшая в бизнесе, тоже притягивает альфонсов. Анфонсов. Она может притягивать не, даже не внешним видом, а своим внутренним состоянием. Поэтому, когда с вами мужчина, который вас не обеспечивает, а только живет за счет вас или жалуется, что нет работы, что война, что там еще что-то, да? Ну, кто-то не на войне, понятное дело. Мы сейчас вообще об этих, об этих великих людях даже сейчас просто отдельная тема о них. Вот. Поэтому если с вами мужчина, который не обеспечивает вас, если мужчина, который э, не хвалит вас, не поднимает вас как королеву на высокие уровни, значит вы служанка, вы, вы золушка. Вот вспомните, пожалуйста, э, архетип, э, не архетип а, вспомните золушку, которую, я, которую мы все смотрели эту сказку. Помните, да? Буду влаштовывать, ну а зараз, что за влаштовые? Смотрите, если мужчина не, не, не дает денег, которые не, не зарабатывают столько, сколько вы хотите, сколько нужно для вашей семьи, значит, вы служанка. Вот и все. Вы рабыня. Вы, значит, соглашаетесь с тем, чтобы мужчина просто сидел и рассказывал вам, что когда-то он заработает деньги. В мерию и верю, а что он робить для того, чтобы зарабляты? Что он робить? Что-то він, новое він нове может он что-то в онлайне пробует, потому что новая тема, новые часы. Где он старается, где его, извиняюсь, жопи дымит, идет, что он старается. То есть мы, женщины, даем посыл, что ты рабиня, что ты от него залежишь, что ты только мечтаешь что надеешься. Если он тебя не хвалит, он тебе не, не задаривает подарками. Если же тебя навозить на какие-то цікавые места, значит, ты, ты Золушка. Вот вспомните Золушку, давайте сейчас вспомним Золушку. Я сейчас про женщин, которые про женщин, которые успешны, я вот немножко отвлеклась на комментарий. Но они притягивают Альфонса. Вспомни, давайте Золушку. Вы помните, что Золушка и ее отец женился на женщине, у которых были две дочери. Эти дочери были приемные. Помните? Пишите, помню. Как вела себя Золушка? Она имела право, она имела моральное право этих приемных дочерей построить на подоконнике. Помните? А что она делала? Она пробирала крупы. Она ходила в лохмотьях. Кто это помнит, пишите помню. Потому что внутри она была рабыня. Она была с заниженной самооценкой. То, о чем мы сейчас говорим в курсе Возроди себя заново. Она терпела. Она терпела. Она терпела. На самом деле, вот это терпение, вот это вот этому терпению и вот этому жертвенности, нас и такие сказки приучили. Также фильм, если помните, конечно помните, «Москва слезам не верит». Мы все обожаем Баталова. Помните «Москва слезам не верит»? Пишите «Москва слезам не верит» или что-то такое, или Баталову, что-нибудь напишите, чтобы вам было проще. Так вот, не ленитесь писать, потому что вы так отдаете мне дань и себе возвращаете. А мне тогда легче вам тоже дальше давать. Это взаимоотмен такой. Наверное. Так вот, помните, как она трудилась? Благодаря этому уроку она стала самостоятельной, взрослой женщиной, но в душе она осталась терпилой. Помните? То есть она терпела любовника женатого. Играл Олег Табаков. Она встретила, внимание, Баталова, слесаря пятого разряда. Обожаю Баталова. Это для меня, это вот так же, как и для многих из вас, наверное, это один из лучших персонажей, которые только можно. Но в глубине там скрыта совсем другая история. Она стеснялась сказать, что она много больше его зарабатывает, а он по причине того, что он лучший слесарь пятого разряда, что без него все крутится и так далее. Вот это вот состояние жертвы, состояние женщины с заниженной самооценкой, вот то же самое. На таких фильмах мы тоже выросли. Это, это из, того, из того разряда, когда у нас втюхивали совсем другие проекты. Вот вам тоже НЛП. Хорошо, спасибо навчается, робит уже, когда мои ресурсы ага, ясно. Женка мает раскрыти свои жуночие якости, навек, если она сама умеет делать много вещей, чтобы человек делал это с радостью для нее. Да. Так вот, вот эти фильмы показывают, они тоже, мы тоже на них выросли, это тоже, кстати, НЛП. Вы понимали? Только мы этого не понимаем. У нас, в нас в, вносят нам в голову то, что и мы на этом вырастаем. А на самом деле, женщина, которая уважает себя, она прежде всего, на, я на первом месте. И на первых же встречах мы договариваемся на берегу. Сразу. Потому что часто, когда вот на этих женщин, которые успешные, притягиваются такие альфонсы, это говорит о том, что ее низкая самооценка. Она достигла в бизнесе, мило зарабатывать благодаря каким-то урокам от родителей, болезненным урокам. Там, семья была в бедности, там, ее унижали. Вот мы сейчас в курсе, возади себя заново, это проходим. Кстати, кто еще в этот курс не пришел, в шапке профиля есть ссылочка. Так что успевайте, пожалуйста. И в этом смысл какой? Женщина которая сразу договаривается на берегу о том, что она хочет заниматься собой, при этом она имеет личные границы, при этом она хочет быть в социуме, ну это если она так хочет, она хочет зарабатывать деньги свои, чтобы у нее были. Но при этом муж ее, мужчина, ее обеспечивает. И тут уже идет такое, знаете. Вот многих пытаются выйти за папиков, за богатых, прилепиться, вот как бы не работать. Да не будет такого. Забывайте, 21 столетие. Адекватные мужчины, адекватные мужчины хотят, чтобы женщина была реализована в социуме. Ему интересно выйти в социум, куда-то в гости пойти, поговорить со своими. Она как визитная карточка для него. Ему интересно даже вот, ну, как бы похвастаться, что ли, что у него такая женщина интересная там и так далее. Они, когда она только готовит и убирает, и ждет, что у нее подарки будет нести, и она будет ему секс давать. Ребятушки мои дорогие, девочки, мальчики, это, это же второй, ну, это уже отстой, это вчерашний день. Поэтому сегодня мужчина есть, завтра его нет. А ты, если не реализована в мире, то ну, кому ты нужна? Ну, детям сядешь на шею. Поэтому какой-то должен быть источник дохода, понятное дело. Тебе нужно думать о себе на случай «если». Ну, параллельно, конечно же, искать человека, который будет тебя любить, ценить, и ты ему будешь давать то, что он хочет, а ты от него будешь брать то, что тебе нужно. Но об этом нужно, нужно договариваться. Я буду давать это во втором модуле про отношения. И э, даю это в курсе «Как за 30 дней найти своего мужчину на сайтах знакомств» и построить с ним как найти своего мужчину за 30, за 30 дней, и быстро не... Ну, 30 дней – это же быстро, но люди там годами сидят и считают, что все там козлы и, там, и так далее. На самом деле там много адекватных людей, просто надо фокус держать на том, кого вы хотите, что вы хотите от него, чего вы хотите ему дать, что вы можете ему дать и так далее. То есть тут уже такая более глубокая работа. Поэтому... Мы светим своей жертвенностью, мы светим своим мета-сообщением, что я жертва, что я золушка, что я готова терпеть. И вот это терпило, конечно же, идет из детства. Нас недолюбили, нам э, говорили, э, там, куда ты лезешь, там поздно, там там у тебя там, кто на тебя посмотрит, папы говорили, мамы говорили, там и так далее. Это надо разбирать, это психотерапия, понятное дело. А дальше, мои дорогие, Берете себя в руки, идете в какой-то тренинг, курс, и идете и работаете над собой, потому что не бывает по-другому. Само на голову не упадет. Времена всегда были хорошие, но раньше не было столько тренингов, столько было материала, не было, как сейчас. Я начала в 2009 году вот изучать что-то большее, чем то, что я знала в своей структуре, где я работала в отделе психофизиологического обеспечения медицинской службы. А дальше, начиная с 2009 года, я просто с головой ушла. И я увидела, что я, кажется, ничего не знаю. Что все мои дипломы, это все красота, конечно. А дальше знания новое, применение. А это все НЛП, нейроинвестическое программирование. Вот какими установками живем, то и выдаем на гора. То и фотографии выставляем, то и пишем в соцсетях. Понимаете? Критикуем кого-то. Значит, нету гармонии с собой. Критикуем кого-то, злимся на кого-то. Значит, да, докапываемся до кого-то. Значит, есть проблемы с собой. Есть изнасилованное детство. Есть непроработанная тема. Поэтому вот то, что вы пишете... Или, например, позакрывали там профили свои. Но если ты закрыл профиль или закрыла, так и сиди тихонько. Нет, Воно то что-то пишет, оно то что -то критикует он уточнял, как ей порады, а у тебя профиль закрыт. То есть как, как шавка из-под куста, тя-тя-тя-тя-тя-тя, и спрятался. Вот вам это сообщение личности. Поэтому, когда вы в соцсетях, когда вы, вы вышли на тот уровень, когда знаете, что вы уже вышли, вы, тем более, сегодня без, нельзя без соцсетей. Вот я смотрю, в Англии здесь мало людей, кто есть в Фейсбуке, в соцсетях. У них газеты, у них телевизор, у них все стабильненько, у них все четкенько, у них почта работает, у них магазины, все как-то чин-чинарем. Они себе заработали на пенсию, ушли на пенсию. У них тонны газет, которые они считают, у них телевизор они смотрят. И вот я сколько общаюсь с людьми, молодежь, да, есть в соцсетях, а у тех, которые постарше, их даже в соцсетях нет. То есть им это не надо. У них и так все хорошо. Ну, то есть есть дом, есть все необходимое, вся система работает, обслуживание, магазины, зарплаты, пенсии. Но наши люди, которые приехали в Англию или в другие страны, ребята, открывайте глаза. Интернет – это способ зарабатывания денег. То, что вы умеете, вы можете это продавать людям в онлайне. Делайте рекламу. Не жлобитесь на рекламу. Потому что если в рекламу не вкладываете, то откуда у вас будут новые клиенты? Есть, которые вот на сарафанном радио. Ну, устраивайте сарафанное радио. Хорошо, получать там свою тысячу там какую-то. И все. Но нужно думать о том, что в соцсетях тебя нужно проявлять. Потому что соцсети – это сегодня очень много. Это новые технологии, это новые возможности. Поэтому если вы вышли в соцсети то будьте любезны, позаботьтесь о том, чтобы у вас были достойные фотографии, чтобы у вас не были там картинки лютики или какая-то фотография изгученная, или детьми облепились, или цветочками, или собачками. И если вы работаете в соцсетях, будете работать в соцсетях, кто еще не работает. Кто из вас уже работает в соцсетях и что-то продает, поставьте плюсик, а кто нет, поставьте минус. А кто хотел бы, поставьте э -э пятерочку в чат, кто хотел бы работать в соцсетях и зарабатывать деньги. Так вот, если вы уже вышли, то просто знаете, что здесь очень большие возможности. Здесь люди, есть ваши клиенты целевые. Здесь есть непосредственно люди, которым вы можете продавать то, что вы умеете делать. Вот есть у вас какой-то навык. Напишите, что вы умеете делать. Есть какой-то навык, есть какая-то вами уже излюбленная тема, которую вы обожаете. И хотели бы это делиться с этим, этим, с людьми. Напишите, пожалуйста. Значит, если это есть, значит, нужно грамотно, опять же, составить аватарку, написать позиционирование о себе. Кстати, больше у меня будет на трехдневном интенсиве, кто из вас специалисты, там, психологи, коучи, врачи, преподаватели, MLM-щики тоже. Грамотно себя подавать, не, не спамить, не, не заниматься вот этой вот... Просто отстоим этим, а грамотно себя подавать, чтобы на вас люди шли, как на маячок. Опять же, это тоже позиционирование, тоже э, тоже сообщения, Нет второго шанса для первого общения. Поэтому какая у вас фотография, как вы себя подаете, о чем вы пишете? Если кому-то что-то продаете, какие-то услуги, продукты, вы должны четко на, э, преподаю английский. Ну, вот, пожалуйста, вот у вас на английский язык, на английский, вы можете если набрать себе. Э, зарабатывать несколько тысяч долларов в месяц но люди этого боятся даже думать об этом урок стоит там 10-20 долларов так кому твои урок уроков этих на навалом тебе нужно взять людей которые действительно хотят выучить язык там за пару месяцев Вы понимаете зачем людям этот язык научиться продавать один на один обе... объяснять опять же тот же фокус держать э, на том как что люди хотят. Опять же, везде у меня фокус. Понимаете, мета-сообщение, фокус. Говорите, фокус. Хотим, хотим о чем-то, мечтаем, цели ставим, фокус. Каждый день какие-то упражнения делаем специально для чего-то, фокус, привычка, фокус. Это все фокус. Поэтому английский зайдите, пожалуйста, или на консультацию придите, я вам покажу, но лучше можете прийти, как вам удобно. 23, 24, 25 у меня будет трехдневный интенсив, вся правда, о звездном коучинге. Как можно зарабатывать 5 тысяч долларов, имея какую-то э, специальность, которую вы прода помогаете, продаете людям. Это, это совсем другой фокус, вы совсем поверните свой взгляд. Потому что я знаю очень много хороших специалистов, но они… Вот мне надо оффлайн. Ну хорошо, ты переезжаешь из, места, из, города, из города в город, из страны в страну, ты же не зависишь не будешь зависеть ни от кого. Взяла себе там 5-10 человек и ведешь их. Но это какие люди? Что тебе нужно сделать? Ну, я буду об этом больше на трехдневном интенсиве говорить. Если бы я дело, я хочу при помощи его честно зарабатывать деньги. Вот отлично. Вот и отлично. А, то есть у вас тоже надо определиться. Если вы хотите мужчина, чтобы у вас был, и вы хотите зарабатывать, если можно совместить, вы сами себе делаете то, что вы всегда, ну, как бы... Независимый, вы вы свободны а, и в то же время у вас есть человек, который вас помог, вам помогает и поддерживает это здорово языком проблема вот например у Любы языком проблема а вот э, Левина э, зарегистрировалась уже на трудноговоритель интенсив то вот она вам преподаватель английского здесь тоже смотрите нам кажется, что сколько там этих преподавателей, сколько там этих психологов, сколько там, да, конечно, их полно. И поставьте рядом Новосельскую и Петрову. Кто-то пойдет на Петрову, кто-то пойдет на Сидорову, а кто-то на Новосельскую. <с> Понимаете? Люди выбирают каждого свое. Одно другого не мешает. Конечно. То есть, опять же, цель какая? Выучить язык. Для чего? Чтобы что? Вот у меня в планах, в моих планах и в моих целях нанять себе учителя наставника по английскому. Но я это сделаю буквально через месяц-другой, может быть, раньше. Посмотрю, пока, как сложится, потому что большая нагрузка сейчас на восстановление, возврат снова к онлайн-работе, потому что война меня нормально так выкосила. И сейчас я вот восстановилась более-менее, и буду... Ну, сделаю этот проект, запущу, возьму там... 5-10 человек в группу и доведу до результата. И как только я вот запущу, я пойду, найду себе специалиста, который будет со мной лично работать, потому что я и там по чуть-чуть, и там по чуть-чуть, там на уроки хожу, там сама изучаю, там полиглот слушаю, в общем, вот такая каша в голове. Но тут должна быть регулярность и подход, подход. Вот если вы берете наставничество человека, то вам должен. Вы лично ведете человека вот по, по шагам до результата, который он хочет. Под него делаете отдельную программу. Ну, я об этом буду отдельно разговаривать. По, пойдут по мотивации, по моральным принципам, по истории. Конечно, конечно. И опять же, не тема сегодняшняя, но опять же, про... увяжу ее с мета-сообщением и нет шанса для первого общения. Люди вас увидели. Да? вот если тема отношений. Вот увидели вас мужчины. Все, они вас зацепили и будут потом с вами э, коммуницировать. Как говорить, как коммуницировать. Тоже с преподавателя. Супер. Сдвиги есть, но говорить боюсь. Ну, у меня такая же ситуация. Я 4 месяца в Англии, то же самое. Очень сложно. Улавливаю на слух, очень тяжело. Но ничего. Я уже не так комплексую. По крайней мере, когда я путешествовала, ездила, я вела... Я спокойно брала перевозчик и чувствовала себя вообще классно. А сюда, когда я приехала с, с, ну, как бы засыпиться здесь, пока война, и чтобы вернуться потом домой, то здесь нужен язык. И тут я себя по-другому чувствую. Я себя чувствую какой-то такой... И теперь я уже немножко восстановилась. Я уже нет... Такой чувствую, не чувствую себя такой уже как бы жертвой, <смех> а просто уже спокойнее, если не понимаю, то увереннее открываю телефон, должен быть всегда просто интернет, и все. Но продолжаю дальше учиться, прислушиваться и учиться. Вот, поэтому, если вы посылаете мета-сообщение, кто вы, человек на вас зашел, отношение – это одна тема, бизнес – это другая тема. Вы зацепили человека своей энергетикой, своей внешностью. Дальше вы начинаете общение. Вот как это делаю я, как это делают другие. И вы человека ведете, человек к вам присматривается, потом идет к вам, что-то у вас покупает. Лучше всего сейчас делать воронку, потому что не нужно очень много подписчиков, чтобы ваш поднять, быть в тренде, чтобы раскрутить свой бренд, это годы нужно, чтобы прошли. И много денег. И тогда помогает этот бренд. А вам лучше делать то, что я сейчас даю тоже в своей программе, сразу воронку ставите. Воронка, и туда идут люди именно на вас. И вы с них их уже там прогреваете, ведете, и ведете их до результата, на продажу, и ведете их уже до, до результата в за деньги. Слух развивается, да, идеальное запоминание. Да. Да, и мне тоже нравится. Я с сентября. С сентября. Вот, хорошо. Таким образом, подводим итог. Мы считываемся, нет второго шанса для первого впечатления. Когда человек вас увидел на фотографиях, в, в городе где-то, вы считываетесь как служанка, э, золушка, но никак не королева. Я специально буду говорить такие вещи, чтобы лучше запомнилось, служанка и королева. Кто такая служанка? Это та, которая служит, та, которая со собой не следит, которая ходит не непричесанная. Вы знаете, какие приехали женщины? Вот сейчас смотрю, у меня душа болит за наших украинок. И единицы, кто ходят ухоженные и красиво одетые. В основном понаехали, шо попало. И так больно за наших украинцев. Я поначалу пыталась подстраиваться ходить тоже так в штанцях, то так сиреньку. А потом подумала, до да какого хрена я должна подстраиваться под, под массу? Я привыкла ходить и одеваться. Одевать платье, одевать костюмы. И я себя стала чувствовать по-другому. Поэтому. Запомните раз и навсегда, когда вы считываетесь как уверенный в себя человек, уважающий себя человек, это ручки ухоженные, это причесочка, это личико ухоженное подкрашено, это костюм, это платье, это, это что-то такое, что от вас идет как от женщины, что от вас идет как от уверенного человека, так вас так и считывают. Потому что когда вы внешне показываете, что вы там сутулиная, какое лицо, одета как попало, жирные волосы хвостик, шапочка какая-то там придурковатенькая такая, ну, так это тебе будут исчитывать как, как, как служанку, понимаете? А если ты уже показываешь через одежду, что тебя, на тебе добротные вещи, на тебе костюм, брючный или юбка, или платье, соответствующая одежда, ты в колечки какие-то, ручки, то ты уже по-другому считываешься. В одном из служанкой и королевы. Нет, не бывает такого. Отвечу. Ну, смотрите, мы служим. Служим прежде всего себе. Потом мы служим своим близким, детям. Но это должно иметь в свободное от службы себе время. Запомните, мы никому не нужны. Мы никому не нужны. Особенно больные, хилые, и я это знаю по себе, я знаю, что вы также. То есть, когда ты уверенная, красивая, ухоженная, ты нравишься всем, тебе тянутся люди, тебе тянутся твои клиенты, партнеры, на тебя обращают внимание, ты, ты чувствуешь себя вот, вот такой вот. вот. Поэтому одеться. Одеваться, я сейчас говорю про первый такой признак, мета сообщений нет второго шанса для первого впечатления. Многие говорят, вот главное, как там душа. Но чтобы увидеть душу, сначала нужно увидеть визуально, понимаете, кто перед тобой. Как ты одета, как ты обута, какая на тебе обувь, какая у тебя сумочка. Это вообще отдельная тема про сумочки. Будем говорить уже в следующих эфирах. Поэтому вы притягиваете к себе и таких клиентов, которые не будут покупать дорого, вы притягиваете своим внешним видом и мужчин, которых вы вышли замуж и сейчас терпите, пока они, может быть, когда-нибудь заработают. Мужчина в первую очередь должен заботиться о женщине и о семье. Если женщина этого не поставила условия, она будет верить в то, что он заработает. Это вот для вас, Еленочка. Я себя у дочки, чувствую себя защищенной, поэтому я одна. Это самообман. Вам просто удобно, комфортно, но вы думаете, что вы дочке нужны? Поймите, вот наши традиции, вот друг друга поддерживать, защищать, это не кайдыша себя семья начуяла в Как Родственные отношения хороши на расстоянии. Не обманывайте себя. Пока что вам хорошо, но вы там сколько живете времени? Может быть, чем-то удобно для дочки, но все равно отношения должны быть выстроены отдельно. Понимаете, родня и семья – это разные вещи. Вы сейчас живете в одной семье, но это не семья, это родня. Семья дочки – это не ваша семья, это ваша родня. Понимаете, Люба? Одна, потому что вы прилипли к дочке, вы хотите дать пользу, потому что чего-то там не додали. Это нормально. Но только думайте о другом, о том, как вы можете жить самостоятельно, обеспечивать себя. Может быть, еще и замуж выйти. И при этом, чтобы вас уважали и ценили. Потому что вместе вот это вот, знаете, как есть выражение, на лицу лица не увидать. И мы привыкаем друг к другу, там, служим, там, помогаем, да, но, но это не, не есть хорошо, это не камельфон а что хоть за половину жизни кто-то сказал, что никому не нужна. Мы никому не нужны, запомните. Мы никому не нужны. Нас используют. И мы используем. Только, может быть, взаимовыгодное использование, договорное, вин-вин, это будет в следующем модуле по коммуникации. В курсе «Возвади себя заново». И тот, кто сейчас в курсе «Возвади себя заново» в первом модуле, вам будет выгоднее там, доплатить и перейти в следующий модуль. Те, кто заходит... Та сейчас придет возроди себя заново. Он достаточно, достаточно по цене. Заходите в шапку профиля и там оплачиваете. Только по коммуникации, здоровой коммуникации, выиграл, как договориться на берегу, как поддерживать свои личные границы. Это будет вообще отдельная тема по коммуникации. Потому что самое главное это — коммуника... это язык, то, о чем мы говорим. Что мы ляпаем языком, то мы и программируем. Поэтому, чтобы друг друга не манипулировать, мы будем учиться говорить грамотно. Вин-вин, выиграл-выиграл. И тоже буду давать материалы из НЛП. Что это обозначает? Почему нужно так? А почему нужно иначе? Потому что мы живем вот в этом хаосе НЛП, друг друга программируем, особенно родители нас программировали. Что-то говорили, вот это я, идентичность нам настроили, что ты доносишь это платьечко, то никто тебя не хвалил, никто с тобой, и поэтому мы вот выросли такими. Это тоже НЛП. Это тяжелые, шизоферногенные послания. Я уже об этом говорила не раз. Когда тебе говорят, кому ты нужна, да, как-то отец мне говорил, помню, когда я плакала, обижалась от чего-то, он говорит, Москва на слезы не вдаряя. И мне так было обидно, что мне некому было пожалеть, приголубить. И, например, если что-то болело, он говорит, не верю тебе, не придуривайся. То есть это -то тоже все... Как бы помогло мне, я ему очень за это благодарна, стать сильнее и идти дальше, на, что бы то ни стало, перекор этим трудности. Но изучая то, что не додали родители, изучаю сама. Поэтому мы нужны только здоровые, красивые, уверенные. Вот, Елена. Мы, мы нужны все, мы интересны, когда мы уверены в себе. А нас терпят, потому что так удобно. Мы удобные. Мы удобные. То же самое, Люба. Мы удобные, понимаете? Вот мы удобны для своих детей пока что. Но, опять же, там тоже бывают разные ситуации. Поэтому самые лучшие отношения – это отношения на расстоянии. Я помню, когда я приезжала из Мурманска, мы с мужем служили в Мурманской области, Мурман-130, Гадживо. Он у меня был подводником. Приезжала в отпуск раз в год, так, мы не знали до посадыки. Никто, кажется, на покути сажалой. Но проходила неделя, и уже смотрели этим, как бы... Уже не так смотрели, с радостью. И я реально понимала, что нужно ехать себе домой. Потому что отношения — это когда ты часто не видишься. Особенно, когда это родственные отношения. То же самое с мужчинами. Если мы начали говорить, что твоя реализованность, твоя, твое умение продавать, твое умение представлять себя в социуме, проявляться, потому что мы же боимся проявляться. Мы же или критикуем, или молчим тихенько, ничего не пышем. Да? Это тоже из разряда жертвы, из разряда служанки. Поэтому то же самое касается и бизнеса. Если ты выходишь в соцсеть, и ты что-то умеешь продавать, какую-то услугу, что-то ты умеешь делать, то из 8 миллиардов людей обязательно на тебя найдутся те, которые готовы будут тебе заплатить. Понимаете? И ты таким образом, независимо ни от кого, ты транслируешь свою такую вот уверенность, появленность, и тобой гордится тут мужчина, и твои дети, и ты как бы никому не, не, не прилипаешь. Спасибо вам тоже большое за ваши ответы. Я полностью согласна, что надо следить за собой. Пять лет. Ого! Я ей помогаю с детьми, а она мне не, не, ни в чем не отказывает. Ну, Смотрите. Почему мама служит э, дочери, помогает с детьми, то есть внуками? Дочери выгодно не платить няне, поэтому использует маму. А маме удобно, что она защищена. Но бред же. Простите за мой французский. Вы можете на меня обидеться, можете со мной не согласиться. Но у вас нет личной жизни. Нету. Да, это удобно всем. Но если вас тоже устраивает, то да. Но я не думаю, что вас все устраивает. Вам только 57 лет. И я думаю, что вам еще хочется любви и отношений. И вообще жить самостоятельной жизнью, чтобы тобой гордились внуки, а не только -то, что ты -то им пирожочки давала, делала. У меня есть Канского свой дом, но я больше с ними. Ну. Потому что у вас нет своей жизни, потому вы прилепились к ним. Они тоже рады, что я записалась на курс. Они узнали, похоже, и были счастливы. Ну, надо спросить, кстати, а почему они так рады? Что-то, наверное, хотят, чтобы ты продвинулась, перестала быть бабушкой-старушкой, стала женщиной, такая уверенной в себе. Могла, смогла в короткое время... Положить в меня свет, раньше там была тоска. А, хорошо, я рада, очень супер. А, у них есть няня, я тоже помогаю. А, 65 лет. Ну так слушайте, вам только 65 лет. Ну и что вы думаете, вы не можете свою жизнь построить? Чего вы к ним прилепились? Ладно, все, проехали. Не буду туда больше лезть, это вам решать. Смотрите, детям, если же мы тему это зацепили, отклонилась от темы метасообщений, ну, я обещала, что если будут вопросы, я буду на них отвечать. Значит, смотрите. Почему ooh, ooh, ooh, удобно нам всем ничего не менять? Потому что удобно. Потому что менять это что-то новое, это неудобно, это страшно, это, это, это дискомфортно. Но запомните, детям, детям, когда родители стареют, они хотели бы видеть родителей своих не хилыми, за которыми ухаживать надо, а те, которые радуются, смеются, путешествуют, приходят к ним в гости, пахнут красиво, занимаются каким-то спортом, где-то там, ну я не знаю. Это исследования, проверенные давным-давно. Поэтому дети на, на безсведомости, да, на бессознательном, хотели бы, чтобы родители у них не сидели на шее. Больные и прилипшие к ним. Только 65, конечно. Так смотрите, мне только 63. Я давно говорю, и многим говорю своим ученикам, у меня там куча отзывов, полистайте в активе, в, в этом, и на шапке профиля там, Тонны отзывов и в, актив, в сторис активном. Смотрите, мы считаем, что опять же, это тоже установка, это тоже НЛП, мы считаем, что вот пришло время, пришло время там, после 40 уже уже старые. Да? Я помню, когда мне было 30, я считала, что 50 это уже отстой старой когда мне было 45 я считала, что 65 это уже старые ну тоже такое было установки но, как я поменяла свою установку по поводу мужчин, хотите скажу когда я была в ООН в 94-95 году <coughs> француз 62 года ему было генерал Роуз, как сейчас помню тогда командовал вот этим нашим унпрофором, этими объединенными силами а еще был наш киевлянин, Козуб. Его уже нет, царство ему небесное. <как> Я помню наши, значит, военные тогда еще, генералы, полковники. Это, как правило, толстые, жирные. И, и понятие связано было с генералом или полковником, Это уже такой жирный такой какой-то дядька. Ну, старый, жирный, уже там... Ну, и когда я видела 62 или 63, мне было не помню, а мне было 34, я увидела этого подтянутого, красивого генерала, такого ух. я, кстати, узнала, что я ему нравлюсь, потом мне мои свои, мои офицеры, коллеги сказали, тоже мне было приятно. Я тогда, вот глядя на него, такого поджара, я сказала себе, вау, оказывается, в 62 года это еще могут быть мужчины молодые, вот у меня установка тюн поменялась. Тогда, через каких-то пару лет у нас тоже в вооруженных силах поменялись законы и уже физкультуру надо было проходить и на должность не продвигаются, если там ты толстый, больной, жирный и так далее. То есть вот у нас там тоже потом пошли уже европейские стандарты. Так вот я так поменялась. Дальше установка мне еще мне пока 65 и вот еще почему поменялась. Смотрите, в Европе, если мы сейчас говорим про личное, про ну про отношения, тема это была с отношениями связана, да, вот в сообщений. В Европе после 65 после 60, 65 начинается жизнь. Они уходят на пенсию, и у них достаточно приличные пенсии, и они путешествуют, они ездят, они живут здоровым, здоровым образом жизни. И они у них код э, другой, они выглядят моложе. Вчера мои, моему спонсору приходили подружки на ужин, и меня тоже пригласили с ними поужинать. Женщинам всем за 60 они без всякой косметики, без ничего, но они выглядят, ну, намного моложе, чем наши. Почему? Потому что у нас в коде, вот это в коде ДНК, у нас мы жертвы. У нас столько было войн, у нас у них тоже были войны в истории, да, там тоже своя история, там тоже есть что поизучать интересно. Но у нас мы были долго жертвами, поэтому у нас женщины вот с этими складками, вот вот я сейчас вот это сюда чуть-чуть вот вколола, чуть-чуть выровнялась. У меня после смерти сына я пострела лет на 20, у меня такое все было, и, и так далее. Поэтому и такое это чувство такое страдальческое, потери, утраты и так далее. Поэтому. А тут больше улыбаются. Даже если не искусственно улыбаются, то все равно это хороший знак. Лучше, чем у нас такую фразу. Поэтому. Когда тебе, когда ты говоришь, мне только, там кто-то пишет, а мне уже 52, писала мне там Людмила, куда мне там заходить в интернет? Я говорю, а мне, только, а мне только 62, а ей 52. Я говорю, а мне только 52. Я в 49 только пошла в онлайн работать. Если бы у меня были такие наставники, как я сейчас вот людей веду, вот с точки А в точку Б до результата, то я бы уже была миллионершей. Но я доходила до всего, вот, училась, греблась и так далее. Поэтому сейчас я вот это все прошла, училась, греблась, теперь этот путь могу за ручку привести в 10-20 в раз быстрее, чем, чем я к этому шла. Я с вами согласна во всем. Живем с мужем отдельно от детей. С ними моя мама 94 года. Ну, за родителями, конечно же, надо ухаживать и поддерживать их, но часто бывает, что свою жизнь люди тратят на то, чтобы ухаживать за родителями, и своей жизни не имеют. Это вообще отдельная тема, но я бы так добавила, что нанимают людей, помогают, ставят цели, нанимать людей, но при этом помогают, приходят, любят, заботятся и так далее, но не тратят свою жизнь полностью. В вашем случае, наверное, по-другому, не знаю, Ну просто у меня была женщина, вот я рассказывала в начале эфира, 41 год, которая отдала свою жизнь родителям, потому что должна была. Вот она жертва Золушка. Она должна была. Вот. И поэтому свои... они ушли, так ее выховывали, что она должна была, повинна была. И вот это повинна, вот эта жертва Золушка. И пришло время выходить замуж, строить жизнь, а у нее на нее попадают только, только те, которые ее управляют и манипулируют и используют. Ей больно и обидно. Но люди не понимают, что работа над собой должна быть регулярная. Иначе загребут я какую-то сиру мышу. Поняли? Итак, подводим итог. Итак, что у нас сегодня? У нас сегодня... У нас сегодня про мета-сообщение. Нет второго шанса для первого впечатления. Что обозначает пер, первый взгляд, когда на вас увидели, в чем вы одеты, какая у вас осанка, какое выражение лица, как вы одеты, насколько вы уважаете себя, чтобы вас уважали другие. Поэтому, если на ваших страничках фотографии, которые смотришь и плакать хочется, поменяйте их срочно. Я эти темы даю в платной программе, двами делюсь с удовольствием, тот, кто не готов еще идти в программу и так далее. Это поменять, Дальше почистите свои странички от хлама и мусора, чтобы люди, которые на вас заходят, чтобы они могли понять, кто ты на самом деле, о чем ты пишешь, кого ты, кого ты дел, кому ты делаешь перепосты и так далее. Потому что если этого нет, то вы на самом деле рискуете попасть в число людей, которые никто и зовут их никак. Это вот то, что сегодня тема такая. Также сегодня было, почему успешные женщины притягивают альфонсов, даже если они красиво одеты. Начала и сейчас закончу. Потому что они считываются, что им надо кому-то отдавать. Они считываются, что его надо служить, ему надо терпеть. Она покупает любовь у этих мужчин, сама этого даже не осознает, потому что ей не додали любви, ее унижали, ее не дала отец любви, не дала мать любви, не дала должного воспитания. И человек сам, по, -по сути, пошел, пошла в бизнес, начала зарабатывать, и поэтому больше транслирует мужскую энергию. Но так как она красивая, у нее есть деньги, то к ней притягиваются альфонсы. То есть она всяческим своим видом притягивает э, неуверенностью в себе, даже когда у нее есть деньги. Поэтому как себя вести, как говорить, как, где включить энергию женскую, где мужскую, об этом, конечно, мы больше говорим в программе более, более детально. И, конечно же, на личных консультациях. Поэтому также можете прийти на личную бесплатную консультацию диагностическую, тоже в шапке профиля есть ссылочка. И еще, значит, те, кто... Сейчас покупают курс Возврати себя заново, у вас есть уникальная возможность попасть за очень небольшие деньги в базовую программу, как грамотно хотеть, как грамотно мечтать, ставить цели, убирать блоки, подавать свою самооценку. Вот, и пользоваться пользоваться трансами, Потому что транс – это та, та огромная тема, где я вот говорила. Когда вы пишете, да, вы уже частью своего бессознательного, потому что бессознательное – это есть тело. Когда вы пишете, вы фокус внимания фиксируете на том, что вы пишете. Вот вы делаете там домашнее задание в группе, ваша задача обязательно писать. Находите время для себя любимое, это для вас надо. Вы фиксируете какие-то упражнения, вы делаете вот эти благодарности, радости для себя – вот это все нужно писать. Для себя найдите эти 10, 20, 30 минут. Это для вас надо. Так вот, когда вы пишете, вы уже включаете часть бессознательного и уже фиксируете программу. Потому что мозг, он же разлетается. Уже в одно ухо влетело, в другое вылетело. Согласны? Соответственно, когда вы пишете, вы фиксируете. Так. Аватарку сняла, когда погиб сын. Благодаря поставила новую аватарку. Ой, Танечка моя золотая, спасибо вам большое. Я помню вашу аватарку когда у вас э, сын и свеча это, это не неправильно вы можете меня не слушать вы таким образом светите э, своим эгоизмом я понимаю что должно быть пройти время чтобы вы немножечко восстановились но в среднем полгода когда по психологии, по болям потихоньку все утихает, и люди возвращаются к трезвому рассудку. Поэтому я бы на вашем месте, ну, я бы на вашем месте, опять же, я не советую. Я говорю, как бы я сделала, как я делала, когда у меня сын погиб. Я поставила хорошую, качественную фотографию в том платье, которое ему нравилось. И чтобы он радовался за меня. Тогда бы я показала, что я люблю и уважаю себя, и что я думаю о нем, чтобы его порадовало, а не то, что его огорчает. Опять же, это мое, вы принимаете сами свое решение, делайте какие хотите свои аватарки. Буду вам благодарна, мои дорогие девочки, и мужчины тоже. Кому понравился сегодняшний эфир, поставьте тринички до 10. Помните, стиль женщины в любом возрасте. Вот нам присоединился стилист, я так понимаю, по волосам. Вот еще тоже тема сюда же. Поэтому я бы на вашем месте обязательно бы воспользовалась тем, что мы сегодня проговорили, подобрала бы себе одежду, сходила бы, полистала бы Google, посмотрела, какие... какие я поставила, поставлю «да». Спасибо большое. И я бы на вашем месте продумала вашу одежду. Неважно, в какой стране вы живете, какие условия сейчас, война, вы уехали, неважно. Помните, завтра может не быть. Завтра вы можете просто уйти из этой жизни. И ваша душа у вас спросит, а нафига ты приходила? Страдать только? А где твое «я»? Ведь душа-то в теле, а когда тело страдает, душа тем более страдает, понимаете? Поэтому задумайтесь о ваших фотографиях, о ваших одеждах, продумайте стиль, погуглите, какие больше подходят вам, э, там, цвет подходит. Я рекомендую подписаться на Елену Шадрину, я дам ссылочку, э, когда, закончу, э, когда закончу эфир. Я на нее подписалась. Я очень рада, что попала на эту умную, красивую женщину. Она дает красивые, грамотные вещи. Она да? там тоже и замуж учит выходить. Но ну, ну, я бы больше ориентировалась на то, как она дает по стилю. Вот. И вообще, листайте про стиль. Узнавайте, что лучше, как, как лучше вам одеться, как лучше себя преподнести. В курсе, как за 30 дней на сайтах знакомств найти своего мужчину. Я там даю полный расклад. Исходя из тех знаний, которые я получила. Что такое каблучок? Какая должна быть юбка? Какие должны быть одежды ваши? Подбираем правильные фотографии на сайт знакомств. Учу общаться, говорить. И уже за 30 дней вы находите своего мужчину. Учитесь, коммуницируете. Но опять же, простраивая свое «я». Потому что можно, конечно, красиво одеться. Как я вот говорила про успешных женщин, которые притягивают альфонсов но не понимая вот этой «я» ценности себя, вы притягиваете вот таких же мужчин, которые вас не обеспечивают, которые ждут, что когда-нибудь они заработают, а вы тянете на себе вместо того, чтобы мужчину хвалить, восхищаться, говорить ему ты, «я тебе верю, ты молодчинка, я благодарна, что ты есть, но в нашем доме мужчина ты, а я женщина». Поэтому я решила больше не вкалывать, а просто дам тебе возможность, как мужчине, проявиться больше. Ну, как-то так. Это уже из разряда коммуникации, которые мы будем делать во втором модуле по коммуникациям. Всех благодарю. По субботам будут у нас эфиры по отношениям. Задавайте вопросы. Пишите в личку. Любые вопросы задавайте, будем разбирать. Пока-пока. До встречи.